Всем привет дорогие друзья, продолжаю выкладывать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже EObit. Здесь мы зарабатываем монету Fast FastDollars каждый день, выполняя простые задания. Появилась информация, что биржа выпустила свои токены на общую сумму 50 миллионов долларов. То есть монета FastDollars, сокращенно Fast, как у Binance, видимо, свой BUSD токен, здесь будет монета FUSD. Насколько верна эта информация, сказать не могу. Может быть это просто предстартовое гадание, как обычно бывает. Но суть потому, том, что появится фарминг, памп, может быть инвестбокс в дальнейшем. Или еще майнинг придумают, кто знает. Я бы советовал не пропускать выполнять задания каждый день. К тому же уделяется на это очень мало времени. Депозит трейд своп 10 дайсов снял отдельное видео, где показал, как выполнить всего за 2 минуты все 4 задания. Как активировать фарминг, тоже есть отдельное видео, ссылки на них в описании под этим. Разместить твит и пост в Facebook, проще простого, если работает социальная сеть. Снять видео до 5 минут для YouTube, тикток. Также много времени не занимает. ВК пока что не работает. Здесь сообщений в чате. Пообщайтесь тут на тему криптовалюты. Ну и, конечно же, проверяйте задания других пользователей. Одно проверенное задание 100 монет по 12 в день, то есть 1200 токенов, вам дополнительно на баланс. Изначально я не выполнял это задание, оказалось, что зря. Делать это легко. Вот моя статистика. 220 за счет. А 33 отклоненных. Статистика нормальная. Меня устраивает. Задания проверяются. Отклоненных у меня вообще мало. Что касается по депозиту, трейду. Депозиты я делал в троне, лайткоине, BNB, сеть Binance Smart Chain от 600 рублей до 1000 рублей и на эту сумму торговал делал своп трейд своп в дефе трейд обычный обмен все это у меня в видео показал там где обменять как продать моя ссылка будет для регистрации в описании под видео то с мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет всего одну минуту. После авторизации вы можете пользоваться биржей. Все функции ее будут доступны. Подтверждать лично здесь не нужно. Торговля, криптовалюты, фиатом. Также и ввод-вывод криптовалюты и фиата. Участие в аэрдропах. Все доступно. Без верификации. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Это легко и много времени не занимает. Торги будут в июне, плюс откроется еще фарминг, памп. И скорее всего придумают что-то еще интересное. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.